Всем привет! Я Рома Перл. Это СПБ без Б. Самое не грустное политическое шоу в нашем городе. Сразу сегодняшний победитель Олег Коржанов нарисовал вот такого вот покемона. Почему покемона, вы, наверное, уже догадались. Подробности чуть позже. И начнем, пожалуй, с чужого кармана. Впрочем, если быть точнее, не с чужого и не с кармана. Временный губернатор Александр Беглов носит на руке... На руке 90 средних петербургских заработных плат. Почему им можно, а мне нельзя? Коллеги из телеграм-каналов правды как как-то вот так изучили, какими часами пользуется кандидат от партии власти. В последнее время Беглов носит «Наутилус 5712» от «Впаток Филипп» с индикатором «ФАС Луны». Такой хронометр можно купить за 5,5-6,5 миллионов рублей. Я ее купил э, у бывшего моряка, он тоже, между прочим, э, в этом деле большой спец. А теперь смотрите, как мило Беглов рассуждает о сборах ребенка в школу, как переживает дедушка за родителей, которым пора перестать ныть и начать зарабатывать больше. Кофточки, юбочки... Так накладно получается, поэтому надо думать о том, чтобы родители хорошо зарабатывали. В мегаполисе жизнь дорогая. Да-да, про себя думает, как надоело сейчас бы глянуть на свои часики за 6 миллионов. Как вы думаете, за свои ли дед покупает такие гаджеты, при том, что у него официальный годовой доход где-то 5 миллионов рублей? Не ошибусь, если скажу, что велика вероятность покупки такой цацки не на зарплату. Премия. Итого 633 рубля, 0,3 копейки. Спасибо, Леночка, что не рублями. А других денег, к сожалению, в кассе нет. Или вы думаете, что такой гаджет у Беглова один? Не делайте деда нищебродом. Несколько месяцев назад Временный носил совсем другое. На фото от 30 января обнаружены Бригет Классик Гранде Компликейшн из белого золота стоят такие более трех миллионов рублей. И обратите внимание на поведение этого большого сторонника импортозамещения и сохранения духовных русских скреп. На того, кто призывает затянуть пояса, чтобы создать более продвинутую ядерную бомбу. На того, кто кричит об иностранном влиянии на неокрепшие юные умы. Как вы относитесь к американцам? Плохо. Почему? Ну а что они? Согласен, согласен полностью с вами. Этот человек носит не ракету и не победу. На его руке не красуется лого Петродворцового часового завода. Только Швейцария, только хардкор. А кто мог подарить Беглову такие часики? Или деньги на такие часики? Не те ли люди, которым Александр Дмитриевич будет очень обязан? Слышь, псина! И не те ли это люди, которые сейчас выигрывают от конфликта с Смольного и метростроя? Проблемы там начались сразу после прихода в администрацию Александра Беглова. И результатом стало то, что три станции фрунзенского радиуса не откроются 1 сентября, как обещали все, в том числе и сам Беглов. Отмазку мы, конечно, услышали. Я не гонюсь за сроками и не ставлю, что ради там первого сентября или там к восьмому запустить. Но это полная хрень, если учесть все простое из-за конфликта и перераспределения заказов. Кстати, если отвлечься от содержания и обратить внимание на форму, мы с коллегами заметили, что с Александром Дмитриевичем очень плотно поработали. Но ну, смотрите, какой огурец. Город Санкт-Петербург. Это город... И вспомните вялого деда с лопатой и заплетающимся языком. Надеюсь, это не специальные препараты, а то после выборов мы его долго еще не увидим. Вот вам еще оксиумарон. Бодрый беглов. Наслаждаемся, пока можно. А вместе мы большая сила. Вместе мы сила! Это, конечно, комично выглядит, как старая таврия с заниженной подвеской, спортивными обвесами и неоновой подсветкой. Ну, не получается из энергичного коуча, скорее дед со склерозом. А как мы его назвали? Любашинский. Любашинский. Это вы его так назвали. А почему вы его так назвали? В некоторых моментах смысловой перебор. Ну, например, есть возрастные группы. Дети, молодежь, взрослые люди, пожилые. Нормальные названия, устоявшиеся. Но оказалось, что словосочетание «пожилой человек» какое-то неправильное. И Беглову запретили им пользоваться. Он еще сбивается, но... Очень старается. Для а, людей серебряного возраста. Для людей серебряного возраста. Дело в том, что Беглов сам человек, так сказать, серебряного возраста. Короче, старый дед. Чего уж. А надо его избирателю впарить бодрячком. Поэтому слово «пожилой» из лексикона убрали. Получилось как-то пластмассово, честно говоря. Для детей, для спортивных и для жителей серебряного возраста. Еще из нового образа, ну, скажем так, мягкая сила. Собеседники Временного, которые имели безграничное счастье общаться с дедом и которые рассказывали об этом бесценном опыте в нашей студии, говорили, что это высокомерный, мелочный, мстительный человек, который не терпит критики. И мы это видели по Первомаю. Там, правда, хватали любого, кто кричал против Беглова. Ну и до последнего мы от него слышали «Не надо лозунгов, работать и а не митинговать». А тут временный нарядился в овечьей шерсти и предстал в последнем интервью таким мирным барашком. Вот что он сказал о протестах против застройки парков. Я хотел бы абсолютно всем активистам депутатам, политикам сказать огромное спасибо. Спасибо. Я вполне искренне говорю вам огромное спасибо, потому что, если бы вы этим вопросом не занимались, ну, наверное, бы вопросы долго бы еще решались. То есть Беглов прямо говорит, да, чуваки, протестовать против меня надо. Если бы не митинги, я бы ни черта не сделал. Сидел бы, заводил свои бригеты с патоками, а вам пришлось бы гулять у церквей и торговых центров. А так, Жители рявкнули, губернатор посеменил исполнять. Тут же завезли скамеечки, поставили туалеты. В том числе для детей. Благоустроили, посадили клены. Туалеты для детей и благоустроенные клены – это прекрасно. Как и фотографии на дебатах. Специальный прием для жителей серебряного возраста. Оцените вот еще что. Беглов ВКонтакте. Часть его имиджа. Там ад, конечно. Людей блокируют, если они не хвалят кандидата от власти. Шемят за негатив. Такое, в общем, совок в интернете. И когда Беглов об этом говорит, тоже впечатление, ну, эдакого микса между прошлым и будущим. Правильно было решение, что была открыта страничка ВКонтакте. Она очень помогает жителям, ну и мне помогает разбираться. Прям открыто, торжественно, как четырехэтажный медиацентр. Человек делает вид, что он в теме, но не выходит, как говорится, из тухлого яйца молодца. Печально выглядит и операция с участием семейства Бузовых, вот видео из инсты сестры Ольги Анны Бузовой. Сегодня с утра я смотрела повторные дебаты между четырьмя кандидатами на пост губернатора в городе Санкт-Петербурге. Каждый кандидат выступил со своей инициативой. Смотреть реально было очень интересно. Смотреть реально было невозможно. И не только потому, что кандидаты, как на подбор, полные нули в дебатах, но и потому, что петербургская врезка на телеканале «Россия-1» не транслируется ни в интернете, ни в в московском эфире. Таким образом, штаб Беглова попросту развращает девчонку враньем. Я далека от политики и судить не берусь, но мне очень понравилось, как выступал Беглов и как он парировал на критику. Это очень важно для политика. Кстати, Беглов не умеет отвечать на критику, поэтому критиков до него попросту не допускают. Ни на дебатах, ни где-то еще. Ну так, сейчас пришло время оправдать этот Замечательный мем. Погнали. И в этот раз в СПБ без Б. Руслан Соколовский, блогер. Руслан, приветствую тебя. Приветствую. Слушай, такой сразу вопрос. У Поперечного один из последних номеров. номеров. Если бы я стал президентом, что если стать президентом? Не помню, как называется. Что если бы ты стал губернатором Петербурга? Если бы я стал губернатором Петербурга, я бы постарался сделать так, чтобы а, у меня было как можно меньше власти. А, чтобы в целом а, у губернаторов и у всех вот этих вот структур были в основном представительские функции и а, функции, ну, для начала какие-то ограничительные в какой-то мере потому что на первых порах невозможно вырастить частные секторы и невозможно получить то поколение предпринимателей которые возьмут на себя функции этих самых вот губернаторов и всех этих аппаратов которые сейчас работают довольно плохо но все-таки было бы здорово если бы люди наконец-то сделали частные пенсионные фонды если бы они сделали частные страховые организации и губернатор был бы вот как Королева Великобритании. Что вот я как губернатор мог бы сидеть и просто ходить на встречи, но при этом видели, чтобы я ничего не решал. Потому что, как правило, губернаторы делают это так хуже. Лучше, чтобы люди сами решали, что им нужно. А ты уверен, что вот не знаю пришел в губернатор и получил в свои руки власть и такой... А я не хочу ее отпускать. Я, пожалуй. Ну, это как кольцо всей власти. То есть, да -да -да. можно дойти вот до мордора, и я сломаю колесо я выброшу это кольцо. Это вот это моя прелесть. Ну... Не знаю, меня как-то не прельщает идея того, чтобы э, сидеть в губернаторском кресле и иметь вокруг себя такую тусовочку людей, чтобы они богатели за счет того, что я тут сижу. Но вот то, как сейчас зачастую происходит в России, э, ну это разве крутая должность? Это просто такой ставленник э, для того, чтобы обогащалась небольшая группа лиц. Э, не особо интересно. Если они верят в этом власть и их, им это нравится, ну для, для меня это как-то странно. По-моему, власть в другом. Власть в том, чтобы люди по-настоящему хотели за тобой идти и, чтобы ты их вдохновлял на что-то. На что вдохновляют многие современные губернаторы? По-моему, ни на что. Ну, на нашего давай посмотрим. Александр Беглов. Сразу видно, что человека буквально заставляют как-то себя вести не так, как ему привычно. И он не в своей тарелке. Но при этом очевидно, что амбиции есть губернатором назваться он хочет. Да, я переехал э, в Санкт-Петербург где-то уже год-два, по-моему, и э, вот сейчас я начал замечать местную политическую жизнь, потому что вот все эти полтора где-то года ничего не происходило. Ну, то есть я хожу по улицам, я там в магазин и езжу в такси, ничего не происходит, а тут вдруг Георгий я еду... В Болтавчинке, в принципе, ничего не происходило. Тут, тут вдруг я еду заметил. в такси, э, и таксисты со мной говорят о Беглове. Тут вдруг я иду по улице, и я вижу вот этот плакат э, про то, что Беглов... Нехорошее слово. И прям реально здоровенный такой плакат, который явно незаконно наклеили на автобусную остановку, такой большой. Ну, то есть прям чувствуется, что люди недовольны. Я вот о чем э, спросил тебя. Ты, если бы стал губернатором, понятное дело, что за тобой бы стояли какие-то люди. И они бы тебя двигали, и продвигали, и хотели бы от тебя чего-то. Как сейчас это происходит с тем же Бегловым. Ну, да. смог бы ты сопротивляться вот этому давлению было бы здорово найти себе таких спонсоров которые которые бы тебя ничего не хотели просто давали денег чтобы их интересы совпадали с моими. То есть я бы хотел лоббировать, например, такие вещи, которые мне важны. Например, в США многие конгрессмены лоббируют интересы Компании, которые их спонсируют, ну, их придворные компании. И это вполне нормально. Конечно, иногда там получаются перегибы, вроде того, что какое-то очень вредное экологическое производство внезапно оказывается таким хорошим и пушистым. Но найти какую-то хорошую компанию, которая бы спонсировала такую придурную компанию, это интересно. Ну, может, у меня и есть идеи озвучивать их конечно сейчас не буду но у меня нет таких планов сейчас и не факт что они появятся Я понял. ладно это фантазии посмотрим тогда на твой предыдущий опыт тюремная история очень популярный проект что-нибудь самое яркое ну самое яркое судя по тому, что взлетел выпуск 0700 сейчас просмотров на ютубе это как я заходил в хату ну, то есть людям, видимо, очень интересно первое впечатление, вот как ты попадаешь в СИЗО и заходишь и видишь перед собой арестантов других, и как это все происходит. Я могу в двух словах очертить, как это все было, сидел я в Екатеринбурге, а не в Санкт-Петербурге, так получилось, что я вот из Екатеринбурга уехал, переехал в Петербург, и тут меня сразу амнистировали, то есть Петербург для меня стал городом свободы, а Екатеринбург как раз-таки наоборот, там меня посадили. Так что в этом свете мне Санкт-Петербург был очень близок к сердцу, и тут вдруг тут такое происходит, и тут тоже что-то началось. Когда меня только посадили, я попал в камеру где-то 30 квадратных метров, где с тобой еще 7 человек. Кстати, там все сидят по головной наркотики. Почему-то такая очень ходовая часть статья вот прям как Голунова сажают, но только не Голунова, а кучу людей, и поэтому их не вытаскивают. Там кормят вареной капустой, изо дня в день. Знаем? — Такой глупый вопрос. — Есть же люди, которым нравится вареная капуста. <связать> — Там нет ни одного такого человека, <связать> потому что обычно это потому заморозка. — Просто не умеет готовить. — Ее замораживали, и спустя два года разморозили ее вот этим кормят. Не знаю, зачем так, но как вот так. И при этом там постоянно давление с стороны администрации, то есть меня заставляли брить голову, и если я этого не делал, то у нас выносили телевизор, выносили холодильник, у нас это была хорошая камера, там у нас это было. Во многих ни того, ни другого нет. А, очень ужасно, а, очень плохо. Я этому посвятил аж целых уже, по выпусков 15, а, так что можете ознакомиться подробнее. Ты говорил, там прям мужики плачут. Да, а, это правда. То есть я вот, когда приходил на свидание с своей мамой, а, например, я вижу, как в соседних вот со кабинках а, мужики просто начинают треветь, ни с того, ни с сего. И более того, а, вот когда я только заехал, а, я был в карантине, карантин это наиболее ужасное место в СИЗО, там тебя держат несколько дней, меня держали всего лишь два дня, но ну, людей 6, 7, там нет э, окон, там просто такие решетки, там куча тараканов, бегает мышей, с нами э, бегала по полу зомби-мышь. Uh, то есть она явно была больна токсоплазмозом, потому что она абсолютно нас не боялась, она выбегала на середину и иногда просто вот так вот прыгала на нас. Uh, в общем, там мужики тоже плакали в подушку, и я прямо это слышал, и это такое странное ощущение, что ну, вот вроде бы с тобой общался только что, такой почти мужик уже, ему 28 лет, у него там дети есть. И он просто не может справиться с эмоциями ребят, потому что ему грозит сейчас uh, лет 5 тюрьмы из-за того, что он решил uh, просто с друзьями устроить вечеринку и издолбить полтора грамма какой-то там своей химической ерунды. Политика тебя все равно не отпускает, я ездил на защиту Ивана Голунова, ты его упомянул сейчас? Да, я выступал на митинге в его поддержку. Мне очень понравилось. Я там устроил прожарку Путина. Я сделал пару шупочек про него. Путина. Пока меня не посадили, я этому очень рад. Так что я еще после этого осмилился, сразу после этого митинга съездил к Кремлю и там с плакатом Путин Лох постоял. Меня задержали спустя 2,5 минуты. Перед этим со мной пофоткались люди, там все дела. И это очень забавная история. Это было все в Москве, не в Петербурге. Я потом сразу же первым же поездом фу, обратно в город свободы <laughs> надеюсь что свобода и <laughs> все надеются меня сразу задержал какой-то полицейский ко мне подошел какой-то фсбшник гражданском записал все мои данные потом когда меня отвели уже в отделение там рядом оказывается ко мне подошел еще один фсбшник такой весь в черном с каким-то рядом с миньоном в бачочках и прям сходу начал материться ну, вот прям грубости мне всякие говорить а потом когда я ему сказал статья 51 вот такой прям так и знал, что статью 51 возьмешь, зря ехал. Я там сидел 2-3 часа, ждал, пока он приедет, видимо, с другого конца города, он, видимо, надеялся меня на что-нибудь раскрутить. А потом он спросил меня: ну что, будем тебе что-нибудь э, шить? <laughs> Прям так и спросил. Я такой: да, не, у меня дела, типа, у меня работы много. И вообще, э, пора ехать. Я там, коммерческий директор, ребят, у меня дела. Он такой, ну ладно зашел уже другой полицейский, я думаю, а что так можно было, типа, если бы Виктор Мургев сказал, типа, ребят, типа, у меня дела по работе, давайте не в этот раз 3,5 месяца СИЗО, я хочу пойти, видимо, про каналы бы, я думаю, нет. Надо сказать, что здесь-то забирают в городе свободы с более травоядными лозунгами, где, в частности, последнее слово пишут как лор. Я помню, я видел эту штуку. А, ну, я думаю, что а, даже с еще более травяными вещами. Я, я видел, как человека задержали за пустой плакат. Ну, то есть, да, да, было, зачем что-то писать, если так все понятно? Да. А, я... Посмотрел на то, что происходит в Петербурге с митингами, и здесь мои многие друзья-блогеры начали на них ходить, то есть у меня есть приятель, например, у него полмиллиона подписчиков на ютубе, 500 тысяч человек, он не интересовался политикой уже очень много лет, ему это все было индиферентно абсолютно, он делал контент ну, там, для своих друзей, они там развлекались, создавали такие прикольные форматы, такие, ну, смешные в основном, и тут вдруг он пришел на митинг в Санкт-Петербурге. И точно так же многие другие блогеры начали на них ходить. По-моему, это круто, и это говорит о том, что градус кипения вот так поднялся, что даже блогеры, у которых все, в принципе, хорошо, которые уже когда отдалились от народа, даже они уже начали что-то делать. В смысле, это стало модным? Ну да, и это хорошо Ну то есть многие могут обвинять блогеров в том, что мол, они теперь пытаются так хайпануть ну мол, они пытаются так собрать больше аудитории а, мол, стало модным, вы начали, почему раньше -то вы ничего не делали? А, а какая разница? В конечном счете, если они а, начали это делать из-за моды а, то все равно они формируют у людей гражданскую позицию все равно они что-то делают, все равно они ходят на митинги и так ли важны их интенции, важнее то, что они реально что-то делают. Я, может быть, там года уже 3-4 всякие политические ролики там делал, а, выступал против пакеты Яровой, ну так они тоже. Поперечные тоже делал ролик про пакет Яровой, как и я. А за что они выходят? Ну вот даже ты говоришь, что какими-то особенностями местной политики не интересуешься. Он ну, знаешь, что такое Беглов, но ну, не более чем. И он там тебе не нравится. А они за что выходят? А в чем смысл, в чем цель? Ну основная цель в том, чтобы никто... Не лез. Ну, реально. Вот Все, что мне нужно, это чтобы с меня не брали налогов, чтобы э, ко мне никогда не приезжала полиция, чтобы э, я мог спокойно ходить в частные клиники, чтобы я мог... Мне не нужна никакая пенсия, я сам себе ее могу заработать, потому что эта пенсия, это гроши жалкие. Вот моя мама получает 5500 рублей. Ну, разве ей нужны эти деньги? Э, то есть В том же Санкт-Петербурге, чтобы нормально жить, нужно самый-самый минимум. Там, э, ладно, не буду говорить цифры, но, в общем, это 5500 рублей, это не те деньги, за которые можно прожить в Санкт-Петербурге. Слушай, ну, ну, это вопрос либертарианства, это вопрос да. политической борьбы, а не протеста. Большинство блогеров действительно там не знают даже, кто они. Они центристы, или либералы, или коммунисты. Им все это плевать, им главное, чтобы государство как можно меньше что-то плохого делало в их отношениях и в чтобы не ухудшало их жизнь. Ну, вот у меня такая политика. Окей, что государство плохого делает в их отношениях? Uh, ну, в отношении блогеров прямо сейчас у меня заблокировали несколько роликов по просьбе госорганов. Вот у меня был выпуск с Лиской, это такая блогерша. Он набрал 1 миллион 700 тысяч просмотров, а потом по просьбе госорганов его заблокировали. Это цензура. Uh, я против цензуры. Я считаю, что этот ролик замечательный. В нем не было ничего предосудительного. И почему его заблокировали, до сих пор не понимаю. Uh, точно так же я не хочу платить налоги. Ну, я в любом случае сейчас получаю все в биткоинах, а с биткоинов налогов нет а, так что в принципе и так все здорово но а, я считаю, что они сейчас расходуются абсолютно не по целевому и было бы здорово, если бы был какой-то личный кабинет и в личном кабинете я бы видел, куда мои налоги идут то есть вот а, мои там, предположим, а, СООО а, кстати, оттуда налоги уходят, к сожалению <laughs> черт а, вот мои там 30 считаю, что рублей, надо, если будет сильно надо, тебе это нарисуют. Ну естественно. Но мы вот 30 тысяч рублей могли бы пойти туда-то и туда-то. Вот такая вот CRM-ка была бы здорово, а сейчас все совсем ну, непрозрачно. И если будет хоть какая-то система, уже здорово. Ну как? Смотри, выходит такой весь из себя Александр Беглов, рассказывает: мы, мы тут открыли столько-то школ, мы отреставрировали столько-то детских садиков, мы там я не знаю плитку положили. По черту идет, не верю, <с> что. Ну что значит не верю? А тому, что будет у тебя написано в личном кабинете, веришь? А -а -а, смотря как его сделать. Uh, и смотря, какая там будет система. В том случае, если будет арбитраж, и в том случае, если будет система делегатов, можно продумать. Я готов лично uh, прописать uh, вот все изобилийти. Uh, мы можем сделать дизайн. Uh, вся моя команда готова подготовить эту штуку. Пожалуйста. Uh, это не так тяжело сделать, на самом деле. Главное, чтобы uh, реализовать нормальную систему сбора данных на местах. То есть вот этот интернет вещей, uh, он должен uh, работать хорошо именно в плане оракулов и сбора данных на местах. И тогда все будет здорово так смотри давай разберемся ты хочешь изменить что-то по форме или по содержанию по форме к тебе придут от александра беглова завтра же да они сейчас пытаются наладить контакты с молодежью и выставить себя прогрессивными вот они к тебе придут скажут а помоги нам сделать интерактивный бюджет понятное дело ты же понимаешь что это будет по фуфло в результате ты на это пойдешь я не буду сотрудничать с беглова почему М потому что да, в результате получится фуфло к сожалению и это печально и как сломать это колесо, и как сделать так, чтобы получил что-то нормальное, я до конца не понимаю и не знаю. Мне кажется, что хорошая идея — это полностью обновлять весь состав. Нужны иллюстрации. Иллюстрация — замечательная вещь. В других странах это работает. Иллюстрации в плане запрета на занимание должностей или что-то более... Да. И я считаю, что мне не нравится вот эта чиновническая система. И то, что у нас там сколько миллионов? Два миллиона или больше чиновников в стране? А что-то до хрена. Да? А, да, это слишком большое количество. И все они а, скупают дома в Лондоне, и все их дети живут там. Мне кажется, что у чиновников должен быть запрет на приобретение недвижимости за рубежом, и все их родственники должны жить здесь. И, безусловно, это ограничение их свободы. Но, с другой стороны, раз уж они аккумулировали в своих руках, такое огромное количество бюджетных средств, и почему-то они их выводят из этой страны, то почему бы их в этом не ограничить? Они сами, сами должны ограничить себя, раз взяли на себя такую ответственность. Я-то, конечно, за то, чтобы такое большое количество денег у государства вообще не существовало, и чтобы государство выполняло представительскую функцию. Это было бы здорово. вот Во многих странах европейских так и происходит. Там частный сектор гораздо сильнее, чем государственные структуры. Во многих европейских странах а чиновники имеют право тратить свои деньги как угодно. Другое дело, что они у них заработаны, возможно, более честно. Ты просто говоришь, что смотрите, чиновники воруют, давайте им запретить тратить награбленное где-то там. А может как-то сделать так, чтобы запретить им воровать? Было бы здорово, а как мы запретим? А, Хорошо, в нашей стране сырьевая экономика, и это так называемая сырьевая ловушка, когда расстояние от нефтяной скважины и до взлетной полосы, оно очень короткое. И поэтому вот в этот цикл не успевают войти другие люди. То есть, если бы, например, у нас было хоть сколько-нибудь наукоемкое производство, в ходе которого мы преобразовываем нефть в какие-нибудь удобрения хотя бы, либо еще что-нибудь прикольное, то тогда бы больше людей во всем этом участвовало, и тогда бы пилили не только чиновники, но еще и обычные люди, и тратили бы это в том числе и на наших курортах, и деньги бы седали здесь обратно. Ну, то есть, была бы какая-то более работающая экономика, а сейчас они просто сразу же берут нефть, отправляют ее туда, получают деньги и сразу же покупают недвижимость там. Ну, в общем, слишком простая у них схема, и нужно как-то усложнить им работу. Нужно, чтобы здесь все-таки была какая-то политика, похожая на политику во многом Китая. Они пытаются вырастить свою собственную промышленность и свое производство, и это здорово. Они, конечно, тоталитарные, у них свой закрытый интернет, у них все очень плохо, но единственное, что мне у них нравится, вот кроме всего прочего плохого, что у них есть, это то, что они пытаются сделать свое производство. Это помогает избежать сырьевой ловушки, которая прямо сейчас Отличается, кстати, вот в Африке то же самое, что в России происходит. Там местные князьки, они точно также просто берут, отправляют ресурсы сразу за границу, ничего с ними не делают, просто отправляют. И получается, Россия только Замбия. Вот такие страны. Давай э, вернемся к, к нашим баранам, к русским выборам. Краткое содержание предыдущих серий. Вот нам пытаются втюхать этого прекрасного товарища. Это он? Это он, да, совершенно. Я его даже лицо не знаю. Теперь О, Ой, очень неприятно познакомиться. А... Видимо, будет все довольно жестко, потому что 250 тысяч дополнительных бюллетеней, потому что открываются избирательные участки в дальних дырах Псковской области, где никто ничего не будет контролировать, в Ленинградской области, там, я не знаю, в, в Пулково в какой-то закрытой зоне. И вполне возможно, что нам выборы просто будут рисовать. Я, а стараюсь, наблюдатели... говорить, я стараюсь говорить аккуратно. Некоторые наши гости говорили, что это невозможность, это очевидность. Что с этим можно сделать? Как можно против этого протестовать? Что вообще, как вообще стоит протестовать? Что? Как, как быть? Ну, было бы круто упразднить подобные должности, чтобы ни у кого не было в одних руках столько власти. Александр Дмитриевич, мы вас упраздняем. Да, было бы замечательно. И эти функции отдать... Ну, хотя бы делегатам, то есть народу, парламенту, людям, которые будут вместе э, принимать какие-то решения и которые будут специалистами в этих областях. Потому что вот у него, я так понимаю, как, какие у него квалификации, кто он по образованию и э, почему вдруг один человек так много всего решает в нашей стране. Он писал работу про, казач... про казачество, что ли? Вот нахер не нужно никакое казачество, это какая-то такая патриархальная устаревшая структура, которую нужно давно ликвидировать. Э -э, впрочем, окей, э, это... Репрессивные методы, она должна сама распасться без финансирования. Это чем им дают денег? Смотри, я вот о чем. Люди, которые выходят сейчас на акции протеста, они не готовы идти слишком далеко. Они готовы прийти на площадь, покричать, повозмущаться и уйти. Они этого не боятся. Есть ли возможность как-то это переломить? Нет, но ну, я думаю, что э, методы заводного апельсина с ультранасилием, э, они возможны тогда, когда насилие проявляется в отношении тебя. Если люди приходят и получают в ответ, например, насилие, а я знаю, что сейчас уже людей бьют, то спрашивается, э, почему э, люди не имеют права бить в ответ. Это просто правомерный ответ на насилие в отношении тебя. То есть если э, в отношении тебя совершается насилие, ты можешь сделать равноценный ответ. Так что я считаю, что очень большая проблема России в том, что здесь нелегализовано оружие, потому что если бы... Э, у людей было оружие, то вот эти вот ребята в масках сто раз бы подумали, прежде чем кого-то бить, потому что они бы поняли, что могут получить равноценный ответ. Помнишь, как произошло на Майдане, на Украине? Да, да было, было... было здорово. Там люди с цепями просто. Вообще класс. Я имею в виду что что. тысячи студентов, которые вышли протестовать против решения Януковича и совершенно задыхающийся Майдан, а потом пришел Беркут, расхреначил их. Печально. И после этого вышло полмиллиона это круто. Это реально круто. Замечаю, у нас идет к этому, я имею в виду Росгвардия. Как сказать, без мата, это фигачит людей. А как во времена Иоанна Грозного? Вот у него была Опричнина. Вот каждый раз старки пытаются вокруг себя выстроить такую личную полицию. А вот Росгвардия очень похожа на такую Опричнину, летующие, абсолютно одуревшие идиоты, которые платят за ипотеку с государственных денег и радуются жизни сейчас. И, возможно, им стыдно за то, что они бьют обычных людей. Возможно, и нет. Потому что я ходил специально мимо них на одном из митингов и слушал, что они говорят. А они говорят, типа, заткнуться бы им уже, а Майдан хотите, и вот эти все вещи. Я думаю, что вот эта вся обличчина рано или поздно начнет ошибаться, потому что она сейчас слишком наглеет. И да, это может закончиться подобными событиями. И это было бы хорошо, потому что подобное насилие нужно ликвидировать. Если уж они понимают только такой же язык, то, видимо, таким же языком. Окей, okay, ладно, под конец что-нибудь легкое. Каких покемонов можно поймать смольно? <смех> ну, не знаю. А, я думаю, очень смольных. А, например, Черезарда. Вот он, например, смолой и огнем Черезарда. Такой огненный покемон. Огненный покемон. Огонь, Смольный огонь. Хорошо, ладно, это было бы неплохо. <смех> Ассоциации. <смех> <смех> да, спасибо, Руслан Скаловский, блогер на СПББСБ. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Смотрите еще. Беглова сейчас надрессировали сыпать цифрами. И неподготовленный зритель может действительно подумать, что вот она, активная работа началась. Человек вникает в проблемы. Но это ерунда на самом деле. Часть данных берется с потолка. Часть предвыборный треп. Другие просто звучат красиво. Вот пример со школами. 1 сентября откроют свои двери 684 школы. В них придут 511 тысяч 380 наших ребят и девчонок. Ну, например, возьмем 2016 год, чтобы оценить тенденцию. Тогда комитет по образованию рапортовал, 1 сентября свои двери откроют 742 школы, из которых 688 государственных. То есть, как ни крути, больше, чем нынешние 684. При этом детей меньше 448 тысяч, а сейчас 511. Кажется, это провал. Это фиаска, Прошу тебя и не падай вниз Это фиаско, братан Прошу тебя и остановись Полное неумение штаба Беглова сделать из деда конфетку Приближает второй тур губернаторских выборов И увеличивает вероятность массовых фальсификаций 250 тысяч лишних бюллетеней Удаленные участки в Ленинградской и Псковской областях Участки в Пулково в закрытой зоне. Этого нельзя допустить. Приходите, становитесь наблюдателями, регистрируйтесь в системе умного голосования на муниципальных и губернаторских выборах. Беглова и Единую Россию можно прокатить. Сделаем это. До встречи.